Коалиция США разбомбила мечеть и оправдалась террористами. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в Сирии, которую использовали боевики террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Осадчатия пресс. Удар был нанесен 11 февраля. Отмечается, что мечеть использовалась террористами как командный центр. Именно оттуда передавались приказы и отправлялись начиненные взрывчаткой автомобили. Заместитель командующего коалиционными силами британский генерал-майор Кристофер Иг заявил, что здание утратило статус охраняемого наследия в тот момент, когда боевики ИГИЛ решили использовать мечеть как командный пункт. Указывается, что удар нанесли в качестве поддержки демократических сил Сирии, союза курдских и арабских группировок. Они в настоящее время пытаются выбить боевиков ИГИЛ из последнего их оплота на западе страны, неподалеку от границы с Ираком. В конце октября 2018 года международная коалиция во главе с США также уничтожила мечеть в ходе авиаударов в Сирии. Причина была аналогичной – военные заявили, что в здании располагался штаб исламского государства.